Игорь Мерлин Ком представляет Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин И сегодня мы собрались на нашем созвоне И этот созвон посвящен вашим вопросам Те, кто у нас успел быстро оплатить быстро Скажите, пожалуйста, друзья, есть ли вид, видно ли видео, на видео у меня есть. На видео у меня есть, а то у меня что-то пропало. Я не вижу. Да. да. А, спасибо. Ну, тогда, может быть, вот раз вы попались. Да, спасибо. Ну давайте, я немножечко волнуюсь. Да не надо волноваться, мы тут по-свойски. не поняли. я тем более. Какой из вопросов у вас на сегодняшний день самый такой, больной, что ли? И в чем бы я мог, мог вам помочь? Ну вы знаете, вопросы, наверное, когда люди что-то ищут, какие-то... Эм, будем так говорить, семинары какие-то слушают, да? наверное, проблема есть у всех. Да? Вопрос какой? Ну, конечно, самый главный э, вопрос это у всех, наверное, людей деньги, да. Но, честно говоря, я бы хотела, я работаю, я бы хотела, чтобы у меня на работе все очень хорошо складывалось в моей профессиональной системе, да, и эм, чтобы... Ну, получается, как бы мои работодатели были мной довольны. Я думаю, что это сейчас самый актуальный такой вопрос в моем, ну, у меня в голове так. Я думаю, тогда и может нормализоваться и денежная вся система, и все остальное. И я, я высказала свое, свой вопрос, вы поняли меня, да? Ну, вы рассказали свой рассказ, конечно, вопрос. Ну, много, очень много, да? да. Но я первая, извиняюсь. Нет, понятно. Да. Вот смотрите, друзья, еще по пути мы с вами поговорим о том, что как только вы научитесь правильно формулировать вопросы, это уже будет половина ответа. Конечно, вы рассказали о своей ситуации, что вы работаете, хотели бы получать там больше, но ну, а вопрос-то в чем, например, у меня не получается то-то, или я делаю то, а вот это не получается, или вот как мне сделать вот это, понимаете, в чем вопрос, просто вы рассказали ага. про ситуацию, я понимаю, что вы хотели сказать, потому что у меня богатый клинический опыт в сфере консультации, я могу сказать сразу, что как бы вы хорошо не работали, как бы хороши не были отношения у вас с руководством и так далее, больше, чем стоит эта должность, эта ставка, все равно вам никто из владельцев не заплатит. Вы это всегда должны понимать. Не думайте, что если вы получаете 100 тысяч рублей и будете работать в 5 раз лучше, то вам будут платить 500 на наемной работе. Такого не произойдет. Вы это сразу должны понимать. Есть, конечно всяческие методы, когда можно увеличить э, вот, заработную плату, ну, порядка 20%. Я сейчас не говорю про карьерный рост. Сейчас я говорю про то, что, э, например, кто-то работает на своем месте и получает зарплату. И вот как бы он хорошо не работал, все равно он больше определенного уровня не получит. Может меньше. Поэтому вы должны это четко понимать, чтобы не было надежды. какой то вот неоправданное на какое-то будущее, что вот, если я буду все там плясать на столе, там э, все делать, э, жить сутками на работе, то мне будут платить миллионы. Нет, этого не будет. Потому что как только вы себя поставите в роль владельца всего этого, вы сразу поймете, зачем мне платить человек, Да, он хорошо работает. Но у меня еще таких 20 я могу принять. Будут, может, чуть похуже работать, но я не буду им в 5 раз больше платить. Здесь играет такой синдром владельца. Всегда вы его включаете и думаете, вот если бы я была владелицей вот этого, вот за это стала бы я платить? Ну, вряд ли, понимаете? Вот. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Нормально, Наталья? Здесь... Ну, да. я поняла, да, я понимаю, что вы сказали, но, на мой взгляд, я бы, наверное, может быть, уменьшила людей, ну, допустим, оставила тех, кто мне подходит, кто мне нравится, и просто платила бы чуть-чуть больше, чтобы люди не ушли. Все равно там нет такой суммы, чтобы человек не ушел. Вы знаете, сколько надо платить? Я по себе знаю, я был владелец, у меня производство было и не одно. Были магазины и сеть супермаркетов. Я был директором супермаркета. Был генеральным директором охранного предприятия. То есть я понимаю, о чем речь. Дело в том, что сколько людям не платить, приходит определенный момент, когда они зажираются и начинают говорить, "Ну да, вот, все равно, там, куда же он без меня. И э, дело вот... Дело в том, что руководитель, как правило, он выбирает стратегию такую, что незаменимых людей нет. Если даже там супер-пупер работник, если он начнет гнуть пальцы, там еще что-то делать, то мы справимся и без него. Возьму двух, вот, будет чуть дороже, но зато будет система более надежная. Понимаете, что если, например, в компании работает 20 человек, можно, конечно, со временем набрать 5 человек, которые будут выполнять работу этих 20 человек. За зарплату, например, не как 20, а как 15, то есть дешевле. Но зато, если такой человек выпадет из обоймы, то прибыль сильно упадет, порушится просто. Поэтому у владельцев стратегия, как правило, такая, что они выбирают такой некий компромисс между, между тем, как работает данный работник, качество ее работы, и а, сколько он за это платит, и сколько он готов потерять на этом. Поверьте, что он не готов потерять. Это что касается одних каких-то должностей, например, там кто-то работает бухгалтером, но с какого перепуга я буду бухгалтеру платить в два раза больше. Ну, премию там дам, ну хорошо, ну там, там выручил меня, там еще что-то. Но в два раза больше не имеет смысла платить. Понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. Вот. Да, Здесь я, тогда другой вариант какой. Если идет речь о карьерном росте, это другой вопрос. Другой вопрос. Тогда нужно понять, чем я лучше вот этих людей, которые сейчас работают на том месте, где я хотела бы оказаться. И тогда там стратегия абсолютно другая. Там, да, там надо выполнять все-все-все и даже лучше, но иногда... Ну, я вам скажу, даже часто бывает так, что на ключевых местах работают люди, которых никто никогда не уволит. Либо это свои какие-то, либо это родственники, либо еще какие-то люди на ключевых местах, которым доверяется цело ну, владелец бизнеса. Как правило, это, это бывает немного таких людей, может быть, там 2 три вот. Все, что касается там, заместителям, там, еще кем-то, пожалуйста, вы можете там быть. Но вот ключевые должности, например, есть там директора, есть генеральный директор. Так вот, директор, это может быть наемный, они могут меняться. Генеральный директор, это, скорее всего, свой человек, который, который там участвует в каких-то других делах, может быть, в каких-то серых схемах. Может быть, я слишком как бы расширяю это, потому что... У меня большой клинический опыт, работаю в подобных компаниях, работал в крупных корпорациях, и в частных работал сам владельцем был многих бизнесов. Поэтому вам нужно понять, вот, определиться, какую стратегию вы будете продвигать. То есть, либо это карьерный рост, там, возможно, все. Вот. Опять-таки, владельцем, может быть, вы не станете, но станете получать, например, там, в разы больше. Либо это то, как вы находитесь на данном месте и то, как вы выполняете свои задачи. Нормально? Какие нормально, нормально. Ну, что-то понятно стало. Ну, так, общем в общем-то, в общем-то я, в общем-то вы. Э ну, немножечко в моей голове, как говорится, Разложил, чуть -чуть по навели порядок. Не, Яна, вы навели, я просто, я вам метлу принес. Ну, да, да, конечно, потому что все вот так, потому что я прекрасно понимаю, что... Нельзя там, я хочу много денег, да, для того, для того чтобы иметь деньги, нужно что-то делать, уметь что-то делать, да, я понимаю, что нужно быть востребованным, вот мне бы хотелось бы на моей работе быть востребованным, чтобы э, э, шефы чувствовали, что если меня нету, допустим, я в отпуске, да, что не хватает, вот не хватает вот ее, с ее и с ее умением, с ее, ну вот совсем, как говорится, Наталья, вот этого. Вот. Лайфхак <с вам такой. Лайфхак подскажу следующий. Владельцы это владельцы, а наемные работники это наемные работники. Выстраивайте свою работу таким образом, чтобы все ключевые функции, могли сделать только вы, чтобы как только вы пропали куда-то на день, все, уже начала ощущаться ваша нехватка. Для этого надо выстраивать систему взаимодействия с другими сотрудниками. Ну, например, что вам только вот с этой подписью, с вашей, ну, грубо говоря, вот это все произойдет. Если ее нет, будут бегать где, кто, чего. Вот. А... Либо какие-то ключевые вещи, например, вы знаете, у вас какая специализация. Ну, в общем-то, я работаю поваром. Поваром, да? Я в таком в частном магазине, где все свежее, и только готовится вот за форт. Сразу. Угу. Сразу и только на сегодня. И сразу клиенты идут, и все это покупают, и кушают. Да. Может быть, да. в какие-то блюда, какие-то ингредиенты у вас в таком случае свои. Вы про них никому не рассказываете. Кто как не готовит, и про это не надо никому говорить. Вот все говорят, вау, как вкусно, а другие говорят, а что сегодня не то? Ну, конечно, нету этой вот, и поэтому так. Вот Что-то такое <связать> может быть. Хорошо, понятно. Спасибо, Мерлин. <связать> <связать> вы сами найдете, может быть, сложно с поваром, конечно, когда я понимаю с бизнесом, когда у вас там люди в подчинении и так далее, это одно, когда вы э, сама профессионал и у вас там, наверное. Ну, есть там помощника, в основном вы делаете, да, или как-то там. Да, да, в основном я делаю, вот. Поэтому так помощник. тут сложнее, как шеф-повар. Да-да. Да, понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, хотя бы нужно знать, да, что, что надо делать. Может быть, еще вам знаете какие-нибудь эксклюзивные вещи ä, делать такие, которые никто нигде не делает? Ага. Вот, предложить, предлагать постоянно вашему руководству, ну, например, вот вы там делаете какое-нибудь блюдо, вы говорите, а вот еще есть вот такое, вот такое блюдо, давайте запустим, посмотрим, как это будет работать. Запустили, а, классно, о, а его готовить никто, кроме вас, не умеет, например. Но это не не это не быстрый процесс, это не как в бизнесе, когда я купил партию, продал, и мне понятно. А здесь, о, да. пока люди придут, пока распробуют, тем более... Это еще мелкое такое производство. Ну, понятно, я за границей живу, понимаю, о чем речь идет. То есть, у меня у друга кафе в Таиланде. Вот, и у них нет в холодильнике мороженого мяса. Я говорю, а как же вы делаете? Каждое утро в 4 утра они встают и едут на оптовые там склады закупать свежие продукты, которые только на один день, как у вас. Да. Это у нас из морозилки достали, разморозили, похлопали, а у них никто есть не будет, если так. Хорошо, спасибо, Наталья. Хорошо, спасибо. Да. Угу. Дальше, кто у нас следующий? Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Добрый, добрый вечер, Игорь. Приветствую. Это Александр. Привет, Александр. У меня такой вот вопрос. Mm -hmm. ну, вот мы работаем, все нравится, да, мы понимаем, что, допустим, зарплата у нас будет как бы ну, сколько есть, ни, ничего не меняется. Вот чтобы нам что-то, ну, так сказать, улучшить, нужно как бы вот от этого отойти, от всего получается, чтобы ну, начать, допустим, какое то другое, наверное, дело, чтобы улучшить свою жизнь и так сказать ну какое-то ну, улучшение в плане пошло. Значит, а, а, тут Александр, дело вот в чем, дело в том, что все зависит от того, чего вы хотите. Для некоторых а, людей нормально, они работают, говорят, не, не, я не вижу себя бизнесменом, я не вижу себя лидером, я не вижу себя сетевиком, мне оно не надо. Мне вот хорошо, я почему-то в бухгалтерии тоже много бухгалтеры, и дизайнер, мне нравится заниматься, я сижу, я знаю, что целый день я вот это делаю, я знаю, что у меня обед, я знаю, что у меня все нормировано, я знаю, что когда я все выполняю, мне дают премию, меня все устраивает. Но здесь следующий момент, что ничего нет вечного. Дело в том, что все меняется. Пандемия грохнулась, что получилось? Вот я потерял почти в 20 раз в доходах. Вот прям сразу. Потому что у меня там на земле были доходы Потерял, почему? Потому что там позакрывались Тут это, тут это вот. все, все, короче, рухнуло В Таиланде там у меня кое-что было Тоже туристов закрыли Все позакрывалось и, и, Понимаете, да? То есть это казалось бы удар. А до этого как все было хорошо Никаких тебе пандемий Работает, денежки капают По телефону смс-очки приходят Что там капнуло, тут все хорошо но в такой ситуации, о которой вы говорите, здесь нужно понять, чего вы хотите. А для того, чтобы это понять, нужно понять, сколько вам нужно, например, денег на вашу идеальную жизнь. Я уже, по-моему, в нашем в, в Телеграме выкладывал, но еще выложил. Чтобы вы определились, вот сколько мне надо, 200 тысяч или 800 тысяч. И не то, что там как можно больше, так не работает. Нужно посчитать, сколько меня греет. Тут, я тут был в тех краях, где я родился, встретил одноклассника. Вот, у него там большие склады были, вместо, там, в местном городе тут все. Ну, такое. Он раньше в ГАИ работал, там все это ну, нормально было, короче, все. А теперь говорит, знаешь, мне все надоело. Я склад продал. Мне бы, говорит, сейчас выйти, там, чтобы капало 200 тысяч. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. У меня есть, есть дети, есть внуки, и я в себе занимался спокойно, не буду. Я понимаю, что человек, у которого было все, вот так, он, он вряд ли завяжет с этим, да? Но все равно, вот такая подушка. То есть раньше он зарабатывал там миллионы и так далее. Это было нормально, То есть нормально жил, там, везде ездил, все там и так далее. А потом раз, и все перевернулось с ног на голову. У ну, него там пожар был, там судили с ним, еще товар Ну, то Ну, то есть, как, вот, там, короче, такая попала под мясорубку и говорит, мне сейчас бы вот это. Поэтому для кого-то, как говорится, хлеб черствый, а кому-то и карамелка. Александр, вам надо понять, чего вы хотите на самом деле. И уже отталкиваться от этого. Например, если вы видите, что э, там работаете, где-то вы вот, говорите, все хорошо, все нравится, э, как в том фильме, помните, этот, как это называется, э, господи", команда, да, в, в салон приходят автомобили, и он говорит, посмотрите, какой салон, посмотрите, какая кожа, посмотрите, как заводится. И он такой сидит, такой этот негр здоровый, говорит, знаете, что мне не нравится здесь больше всего, что цена <свят> так и у вас все нравится не нравится цена которую за которую вас покупают что с этим делать ну еще раз первое определитесь я выложу в телеграм-канале если кто-то еще не в телеграм-канале то а, спросите если у вас в чате если вы не можете найти напишите на почту но ну, найдете где наш телеграм-канал вот я там выложу а, во-первых Сколько стоит ваша идеальная жизнь, что вам надо в день, что вам надо в год, что вам надо в месяц. И когда вы определитесь с примерной суммой, вы будете понимать, насколько вам необходимо менять свою жизнь. Это первое. Второе. Когда вы определитесь, ну, например, если у вас там 100 тысяч, у вас зарплата, вы определитесь, вам надо там, допустим, 400. Что делать? Нельзя бросать то место, где вы сейчас зарабатываете, вам все нравится. Это бросать не надо. Но, да, вариант такой, что необходимо каждый день, каждый божий день КБД, выделять время, хотя бы час, на то, чтобы разрабатывать стратегию будущего. Это немного. Пусть у вас займет это два месяца, может быть, три месяца. То есть я, например, сам такой медленный, есть у меня там коллеги, которые раз раз хоп коп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все, пам-пам-пам. Нет, я буду думать, я буду анализировать, смотреть. Ну, я, может быть, быстрее, чем другие делают, но выделить хотя бы час времени в день, поверьте, это можно сделать. Это можно. На то, чтобы вы прям сели и начали продумывать стратегию, вот что бы вы хотели, прописать список, что вы умеете. Ну, как я работаю, например, с индивидуальными клиентами в индивидуальном сопровождении? Первое, что мы делаем, прописываем 101 желание со всеми. Даже если писали они у меня когда-то, там, полгода назад, все равно прописываем желание. Прописали желание, прописываем идеальную жизнь. То есть что нужно для идеальной жизни? Прописали, напишем, прописываем список, что я умею да, и что могло бы приносить мне доходы прописываем. Выбираем из этого списка нечто, потом прописываем, каким образом мы это могли бы сделать. А может быть мы выберем что-то другое. Понимаете, да? Но для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки Александра, необходимо начать действовать. Просто выделять время. Конечно, иногда там пропустим, там, ну ладно, завтра, ладно, послезавтра. Но главное, чтобы это не откладывать. Потому что, э, поверьте, что, ну, вы уже, наверное, тоже понимаете, было 20, уже 50. Было 50, было 50. Йо, как? Пролетело мгновенно. А время это самый невосполнимый ресурс. И чем позже люди берутся за то, чтобы изменить, тем это сложнее сделать. Уже и время не то, и силы не те, и мозги не те, и руки не те. Понимаете? Да, поэтому а, вот такая стратегия. С другой стороны, я считаю, что нельзя себя сильно загонять. Прям гнать, как там гнать рошадей. Ну да, иначе потом иначе, как сильно остановить. Да, э, иначе не Поставка только остановить. Домой, да, какое-нибудь сердце остановит. Или, или еще что-нибудь. Или какой-нибудь ковид. То есть это не надо делать. Эм, есть, есть такое понятие у самолетов. Крейсерская скорость. Ну не только у самолетов, у судов тоже. Это означает, что эта скорость при которой на том же количестве бензина или керосина или мазута он может проехать, пролететь большее расстояние. То есть, если скорость прибавит, будет расход топлива больше. Если убавит, время будет больше. То есть, есть вот такой оптимальный параметр. Вот. Почему у нас нет сверхзвуковых самолетов пассажирских? Ну Потому что это дорого. Там ту 4 Ту-144, там как сделали Ту-144 полетали на нем, а он сжирает Это Конкорд то же самое. Почему? Потому что это невыгодно. То же самое и здесь получается. Можно, конечно, долететь какое-то расстояние, если нужно, срочно подключить ресурс, но надо выбирать. И мы бежим марафон по жизни. Можно, конечно, 500 метров пробежать, свалиться на неделю, да, а потом все уже давно впервые бегут на этой дистанции. Но лучше вот взять такой темп, а темп один час в день для начала – это нормально. Плюс выходные еще какое-то время. Вот. И а, распределить свои дела и задачи таким образом, чтобы вы могли это выполнять распределенно для начала. Как только вы нащупаете, а это может быть, я говорю, что это может быть даже не скоро, а у кого-то за неделю получается, но поверьте, Александр, как только вы начнете этим заниматься, у вас начнет получаться. Потому что, скорее всего, вы раньше не думали. Ну, я работаю, работаю. Да. Да. Лежала на пляжу, читала Мопассана. Да? И левой рукой чего-то там чесала. Подмышку чесала. Его. Вот. И все. И как бы все устраивает. Но оно устраивает до поры до времени. Пока что-то не произойдет. Макроэкономика. Вот газ коконул. Что произошло? У людей жизнь сломалась. Да? В некоторых странах вообще там сейчас школу не ходят. Почему? Мы как бы не виноваты, но у нас нет подушки безопасности стратегической. А чтобы была стратегическая, нужно выбрать, чтобы она была, ну если возраст там, за 40, то хотя бы медицинская, чтобы не загнать себя. Плюс к этой стратегии, что еще? Обязательно нужно себе поставить правильные цель, цели. Правильные планы. И э, я обычно своим ученикам говорю, что на самом деле все очень легко. Если вы правильно выбрали цели, вот, прописали планы, вам ничего не надо делать, просто идти по плану. Все, вот сегодня вот это, или на этой неделе вот это. Все. И вы просто делаете потихоньку по плану. И, э, э, и обычно говорю, вот знаете, это все равно, что вы э, себе куда-нибудь э, в бомбоубежище э, каждый день таскаете... По килограмму зерна. Вот. Казалось бы, ну что там, килограммчик, да? А через год это уже 365 килограмм. Это целая гора, уже можно целый год есть, даже не год. Понимаете, да? Ну, то есть вот по чуть-чуть. Вот, э, э, как, как дьявол познается в деталях, то же самое. Э, вся жизнь, она познается вот в таких мелких делах. Вот, поэтому вам такая вот рекомендация. Все понятно. Спасибо. Даже очень замечательно так все ответили. Ну да. Спасибо большое. Спасибо. Да. Так, друзья, кто еще Благодарю. у нас? Благодарю. Спасибо, Александр. Так. Добрый вечер, Лидарь. Добрый вечер. Вы ответили практически на все мои вопросы. Другим участникам. Да. Вот. А вот хотела единственное спросить. Вот вы, про... пожалуйста, представьтесь, а то я не вижу, кто это говорит. Меня зовут Ирина, это Ирина. Ирина. А, Ирина, ага. приятно. А вот Ирина. про стратегии у вас есть какие-то вебинары? Подробнее, я сейчас послушала, вот так вот, а вот. вот, интересно, а записать вот не успела. Про стратегию хотела чего? Про стратегию чего? А вот вы сейчас молодому человеку объясняли, Александру. Стратегию вот, по построить план жизненный. Вот. Ну, я даже я вот. понял, да. А, ну хорошо, я, э, у меня есть такая схема, система, которая называется КБД каждый божий день. Угу. Вот, э, я на телеграм-канале выложу э, этот ролик. Он там небольшой про КБД выложу про, про цели как их ставить, выложу про то, как строить бизнес. То есть я вам выложу ролик, вы их можете посмотреть. Хотя их когда-то, наверное, выкладывал. Просто э, вам тогда это было, что называется, не ко времени. Учитель я только находится... не только на вас подписалась. Вот самый первый марафон я случайно а -а -а. увидела, подписалась. Да. И поэтому а я вы... есть... с вами только совсем е давно. Есть на нашем телеграм-канале вы подписались? Да, да, на телеграм, все, телеграм канал. Все, телеграм-канал я пришлю, поэтому все будет нормально. Да, вот. хорошо, я подборочку спасибо. сделаю. Да, может быть, ночью сегодня, может, завтра. Хорошо, спасибо. Да. А еще вопрос да, у меня, конечно, кон... такой: как избавиться от кредитов? Но это вопрос не, простный, не праздный. У вас большая сумма кредитов. В разных да. компаниях большая. Можете а оформить. Есть такая процедура банкротства. Вот. И не будете вообще платить. Там есть много всяких вариантов. Вот. А? Конечно, вариантов есть много. Но опять-таки, нужно попасть туда, куда... Я знаю, что у нас в группе есть люди, которые там отправляют банкротство, знают с кем это и как это. Потому что есть, это тоже стоит... Я вам сейчас скажу, вот, оформить банкротство это нужно порядка 100 тысяч рублей, ага. Вот, такая сумма. То есть они там все продумывают, есть куча компаний, но есть нормальные компании, когда ну, с ними договариваешься и они говорят, что вот вам кредит, вам банкротство не подходит, или наоборот вам подходит. Понятно. А есть такие, говорят, все, все подходим, платите деньги. Мы все сделаем, а в результате ничего не делаем. То есть можно попасть. Но процедура такая есть, особенно если крупная сумма более 500 тысяч, то можно оформлять банкротство. Если меньше, опять-таки совокупная сумма более 500, например, несколько кредитов. Вот. Я знаю, у меня знакомые там по несколько миллионов и оформляли себе, а есть знакомые, которые и не смогли оформить себе потому как есть там всякие отягчающие обстоятельства, что называется, например, там недвижимость, или э, подарили недвижимость, а прошло менее трех лет с момента ее дарения, могут сделку посчитать. Ну, короче, есть много нюансов, это надо с юристами говорить, если вы хотите действительно банкротства. И я вам скажу так, что зачастую... Вот для тех, кто, например, там пенсия там, или еще что-то такое, это может быть один из самых таких оптимальных вариантов. Вот, потому что уже бывает не под силу зарабатывать там большие деньги, например. Ну, на самом деле, как бы в зависимости от того, чем вы занимаетесь и какие у вас желания. Пенсия. Пенсия. Ну, я еще работаю, да, у меня. Работающий пенсионер, я работаю модератором на сайте. Вот в общем, ну а как пенсия, да. Да, ну пятьдесят процентов список. Да? Меня рассматривали. У меня две недвижимости, два земельных участка, на которых есть подобные. Ну, вот. ну, видите, я говорю, что есть там детали. Я, правда, ну. не углублял свой вопрос особо. Ну да, мне просто сказали, что один дом продадите, и еще и останется. И есть, да. вот, поэтому есть нюансы, что называется. <соцентричный> поэтому вовремя <соцентричный> надо все дарить, продавать на других. <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> Понятно. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо вам а, большое. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Игорь, можно я вопрос задам? Да. А представьтесь, а то и... мне вообще не видно. Анна. Анна. Анна. Анна. А, а, я хотела, в принципе, все вопросы, которые меня интересовали, отвечены, уже получены ответы на них. <св> вот я еще хотела вот такой момент уточнить. Вы говорили о том, что нужно э, ставить правильные цели. А как я могу понять, правильные цели, неправильные, совсем правильные? Вот, как мне Пощупать. Пощупать.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 Ой, когда же я все это понимаете. То есть, это некое такое мучение, но я образно говорю. Либо человек говорит: Я хочу, хочу купить дом, там, допустим, на берегу моря. Это тоже может быть правильная цель, а может быть, неправильной. То есть, здесь критерий истинный такой: нужно поехать на этот перек, посмотреть, пожить там какое-то время, чтобы понять, действительно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 Тут много всего Лучше его не показывать Ну вот, ладно, туалет Ну вот, вот купили себе Дорогую туалетную воду Трусарди Да, вот Вот банк И что получается, когда а, Когда я брал кредит Ну не я брал, человек, который брал кредит Он что сделал? Банк Вот это купил Вот это купил И я им пользуюсь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 Игорь, если я правильно поняла, что вот по поводу банков, да, угу. цель избавиться от кредитов, то есть цель и, ну, как сказать, доходы и возможности будут приходить именно вот, грубо говоря, вот именно эту сумму, которую я должна отнести в банк. Примерно. Когда мы говорим, что избавиться от кредитов, в голове некий баланс. То есть мне нужно что сделать? Получается, здесь такое противоречие, многие люди путают. Значит, есть цель, а есть средства. То есть цель какая на самом деле? Цель – хорошо, красиво жить, путешествовать, например, да? А избавиться от кредита – это промежуточное звено, это, это промежуточный шаг, то есть это инструмент. как бы Инструмент – зарабатываем мы деньги, и один из инструментов, то есть… Чтобы я больше зарабатывал, надо избавиться от этого кредита. Как избавиться, это другой вопрос. Может быть, там действительно оформить так, чтобы ничего не платить, а может быть, заработать больше заплатить. То есть варианты разные. Но это не является конечной целью. Это может быть таким промежуточным каким-то звеном в вашей жизни. Так понятно, Анна? Да, спасибо, понятно. Пожалуйста. так друзья ага. так я могу рассказывать про это про все бесконечно если вы будете задавать вопросы вот да там надежда не может подключиться к сожалению надежда вы можете свой вопрос написать здесь вот текстом напишите вопрос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 Uh, у меня была клиентка до недавнего времени, в личном сопровождении, мы с ней 4 года практически, она у меня была в личном сопровождении, вот, uh, по элитной недвижимости, поэтому я uh, кое-что в этом понимаю. Значит, что касается элитной недвижимости, ну, вообще недвижимости «Надежда», то это, в общем-то, такой процесс, который требует времени.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 оказали доверие мне, да, пришли и сказать, раскрылись, вот, все как на духу. Спасибо за честность, я вижу тут эти сердечки, спасибо, дорогие друзья, вот, спасибо, угу. вот, спасибо, друзья. Ну что, приходите, у нас еще будет много интересных программ, задачек, вот, всем пока-пока.